Всем привет, меня зовут Макс. Прям хочу немножко сказать про Украину, потому что это, наверное, молоко у нас. Потому что в Украине сейчас в бункере там тяжело находится. Ну, вроде бы нормально, да, чувствуете. Но люди, которые сейчас в бункерах сидят из-за военной операции, которую Россия начала по всей территории Украины, я тут думала на Киев заходит. Да, тогда -да. шутка никогда Киев! Россия не захватит. Попыталась, но проиграла. Смотрите, что украинцам грозит в этой заварушке, украинскому народу, из-за вторжения. Предупреждение было вроде бы по телеку, телевизору, но Херсон захватили, там много людей, которые страдают из-за войны. Там стреляют, там стреляют, кто за кто, непонятно, что происходит. Поставите, пожалуйста, внимательно Сейчас можно реально умереть в этом месте Поэтому вам надо успокоиться Тут еще камень висит очень крепко Я не знаю, как люди умудрились Скорее всего, ух ты В истории такое было, что можно камень поставить И все, ты можешь здесь жить Но еще была в истории то, что ты можешь здесь умереть упадет ракетами из-за вторжения бомб, думают, что там война база, НАТО и там мирных граждан, нет, чтобы, что было, что-то придумать, включить фантазию какую-то новую, а не просто бомбить все, это реально очень плохо, но сейчас мы находимся как будто в то военном в военной базе поэтому Россия из-за вторжения сделала всем жителям Херсонщины, потому что они сейчас в оккупации Молебль тоже, Донбасс, Донбас, Донецк тоже, Николаев идут тут начинает идти. Получается, кто живет в этих регионах, украинцы, они уже некоторые поумирали, наверное, скажут нацисты. Которые сами себя убивают и некоторые, что-то страшно, война, и они тут находятся, чувствуют себя беспомощнее, кто-то чувствует себя очень крутым и может противостоять этому, сказать, остановитесь, мы же свои, и их могут тоже расстрелять. Кто знает, кто за, кто кого, всех стреляют, всех убивают, Угу. Наверное, потому что в России так Население есть проблема И в Украине тоже с населением И они вместе не слаживаются А в США население растет В России там крайне падают. так так, ну, Можно Россия немножко растет да. там По статистике в углу написал Китай вверх, Валентия вверх я понял, что вниз, наверное, война какая-то у них с населением. Как-то такая заварушка. Поэтому э, надо чувствовать себя добрым. Говорить добро. Всем удачи, всем пока. До Украины. За Украину.